Всем привет! В Москве 1 октября 2020 года открылся 42-й Московский международный кинофестиваль. Это событие стало знаковым для столицы не только потому, что дамы традиционно выгуляли все самое лучшее сразу. Дело в том, что кинофестиваль 2020 стал первым крупным светским мероприятием после отмены самоизоляции. Фестиваль традиционно должен был состояться еще минувшей весной, однако из-за эпидемиологической ситуации организаторам пришлось перенести его на октябрь. К слову, президент Московского кинофестиваля Никита Михалков не смог встречать гостей на церемонии открытия. Причина отсутствия Метра не называется. За двоих пришлось блистать его супруге Татьяне Михалковой. В черном бархатном платье по фигуре с высоким вырезом бывшая модель выглядела потрясающе. Украшала ее вечерний наряд огромная розовая роза Натальи. Не забыла супруга Никиты Сергеевича и о своем привычном аксессуаре, об с бантиком и воздушном палантине, который она периодически набрасывала на оголенные плечи. Многодетная мама Оксана Акинчина появилась в брючном костюме с декольте и бриллиантовым кулоном на груди. На мероприятие блондинка пришла в одиночестве, несмотря на слухи о романе с Данилой Козловским. Изюминкой вечера можно назвать появление официального представителя российского МИДа, 44-летнюю Марию Захарову. Она предстала перед публикой в платье-фраке в, в пол с длинным декольте и высоким вырезом, который обнажил ее стройные и длинные ноги. От 55-летней вдовы Олега Табакова невозможно было отвести глаз. Ее обнаженная спина, словно высечена из мрамора, так и пленила взор. Марина Зудина в пикантном наряде черного цвета была необыкновенно хороша. 38-летняя Марина Александрова облачилась в брючный костюм, а сверху набросила сетчатую тунику в пол изумрудного оттенка. В этом сезоне кинофестиваля артистка вошла в состав членов жюри. Ольга Кабо предстала в синем костюме. Многослойная шелковая юбка и прозрачная блузка из органзы идеально сочетались, придавая образу романтизм. Актриса предпочитает классический стиль в одежде и никогда не изменяет своему выбору. Елизавета Боярская удивила модных экспертов. Она нарядилась в комбинезон. Вверх из крепляшина украсили пышные рукава. Мария Кожевникова не стала надевать платье в пол. Она выбрала строгий брючный костюм. Эффектно смотрелся короткий жакет Натальи. Благодаря ему ноги многодетной мамы кажутся бесконечно длинными. Хороша была Юлия Снегирь в лимонном-шелковом платье комбинации. Длинноногая брюнетка в прямом смысле сверкала на красной дорожке, ее серки с бриллиантами слепили фотографа. Олеся Судиловская словно дива из 20-х годов надела атласное платье комбинацию, цвета слоновой кости, с ее плеч не спадала накидка крашеной чернобурки. Глядя на хрупкую Софью Эрнст, сложно поверить, что совсем недавно она родила третьего ребенка. Серебристое платье Бюсье подчеркнуло все изгибы роскошной фигуры супруги Константина Эрнста. Главным украшением вечера стала Светлана Крючкова. В последнее время она крайне редко выходит в свет. Так что ее появление на кинофестивале можно назвать сенсацией. На церемонии открытия звезды фильма «Большая перемена» и «Родня» был вручен спецприз фестиваля за покорение вершин актерского мастерства и верность принципам школы Станиславского.